Ой, я всегда делаю вот так. Вот так вот. Ой, какая красота. Мозги... Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Любовь Таежная, которая отправилась гулять с палочками по территории военного городка. Ну как же без барсика? Ну вот никак без него. И он будет меня сопровождать, я надеюсь, всю дорогу. Я себе наметила маршрут на час. С Диким ревом меня догоняя, Вот дома отошли. И ты меня догоняешь, да? Но я сейчас пойду далеко в лес, он туда, в тайгу, там, где сосны. Пойдешь со мной? Посмотрим, посмотрим, идти мне с тобой или нет. Я тут еще не бывал. На этих дорожках один раз за мной пошел, но машину испугался и вернулся назад. Иди ко мне, кскскс. -кс -кс. Иди сюда. Да, иди ко мне, мальчик. Иди, мой хороший. Иди, хороший. Короче, расскажу немножко свою историю страшную. Кое-кто просил в Инстаграме рассказать смешную историю, но у меня что-то на ум не приходит смешная история, приходит истории страшные. Вот одна из самых страшных историй – это о моем бывшем муже. Значит, я уже 20 лет живу одна. А как мы расстались мой муж второй первый был умерший и я в 26 лет осталась вдовой с двумя детьми потом я через несколько лет вышла снова замуж и не очень удачно не очень удачно муж оказался как это сейчас называют семейный диктатор Ну, он дрался шибко меня ошибка отбил я значит год терпела два терпела у нас двое зародились дети двое. Ну, он, конечно, просил прощения, ползал на коленях. Ну, а у нас же менталитет такой еще, что без мужа-то никто. Но все равно надо терпеть. Вот, бьет, любит. Ну, такая фигня, короче. Однажды, однажды. Он все разбил окна на веранде. Он уходил, побьет, побьет, уйдет куда-то, там где-то живет. Потом приходит, я прощаю, и все по новой. Однажды. Он пришел, ему дочка старшая открыла, потому что он не откроешь, он разобьет окна. Залез, зашел. А я... А девчонки маленькие были, где-то 4-3 года было им, вторым цыплятом моим. Они сразу, сразу старшая из них убежала к старшей сестре в комнату. Она боялась очень сильно его. А я залезла под кровать, я всегда под кровать залазила, там у меня две таких спальных кровати, они же низенькие, я туда залезу, ему в голову не придется, что я там лежу. И жду, пережду, он сейчас, думаю, походит тут, по, -по покуролесит и уйдет обратно. Лежу, три... лежу, жду, прислушиваюсь. Вот. А в соседней комнате, значит, он зашел туда, у меня старшей дочери было 17 лет тогда. Он зашел туда и значит доченька, доченька, слышу, доченька, вот. А я-то не усекла, что Катюшка там была, она к ней э, спряталась. А он значит ее увидел и доченька, доченька. Время 3 часа ночи. Я значит такая, а, сейчас он еще к моей дочери будет приставать, потому что двое-то старших детей не от него были. Я значит такая встаю, туда захожу, открываю дверь. Ну та еще тоже провокаторша, открывает дверь, говорю, а ты на мою дочку сейчас будешь еще что-то. Да Я думал к ней просто пристает. А вижу он возле Катюшки, он меня увидел, ах ты в ночной рубашке, где была, с кем спала. Надо сказать, что мужичок-то он, конечно, крепенький, ВДВ все-таки, Афганистан, вот немножко раненая моя голова-то была, видать. Он на меня как закинулся, как меня, значит, к полу положил и лицом, мордой лица пополас вот так. Дэн, Короче, у меня вот тут все стесалось в разные стороны. Я уже вырваться от него не могу, у него силы больше. Я кричу, Оксана, Оксана, Оксана, Оксана. А она убежала, бегает по дороге, боится его тоже. Думает, кого поймать, чтобы спасти маму. Потом он услышал, что я уже не своим голосом, не человеческим кричу «Оксана, спаси!». Она забегает, бирает, хватает ведро воды и на него сверху бубух эту воду. Он отскочил от меня. Я уловив момент, быстренько в ноги и бегом в огород, на баню залезла, трубу обняла и трясусь сижу. Слышу, он значит, выскочил, во, -во двор-то меня нигде нету, до него не дойдет, он видать. Но, конечно, не трезвый был. Что я там всегда... Это у меня была вторая такая... Второе место укрытия. Вот. И, значит, он что-то залез на крышу. что антенна давай ломать. И, в общем, телевизор так, как футбольный мяч, по полу покатал. Вот. И все на этом. Сейчас я поправлю маленько вниз. Надо опустить. Или что? Чего не опускаться у меня? Ну, ладно. И, в общем, значит... Я услышала, что все затихло. У нас была одна комната, не жилая. Большой был дом. Комната не жилая одна была. Мне никто не жил. Я так радучесть подкралась в эту комнату, заглядываю, он там спит. Вот так, на кровать. И вот. Я, значит, думаю, я тебе скотину сейчас сожгу. Беру бензопилу, откручиваю бензобак. И туда выливаю, в тарелку, в чашку такую, в собачью миску такую, такую низенькую. Вот. Ну, обычную старинную, малированную чашечку. Вылила там сколько-то, литра или сколько там было, я не знаю. И так взяла на него, плесканула. Прямо, чтобы на него плесканулась вот так. Бензин-то этот, или солярка там была, не знаю, что было. Принесла четыре ведра воды, села на порог. Думаю, ну, что так я водой затушу, все остальное, я тут Вот. А его я скотину изручу. Чтобы он больше на меня не поднимал свои руки. Сели на порог, сидим с дочкой. Я спички взяла и говорю, доча, ну что, бросать на него спичку? Вот что скажешь, что и сделаю. Она подумала, подумала, говорит, нет, мама, не бросай. И я не бросила, ушла в спальню спать. А эти четыре ведра воды так и стоят в комнате. Значит, на утро там, конечно, на работу я не пошла, позвонила, не могу, то-то-то. И, значит, лежу в спальне. Детей в садик не повела, такой шок. Лицо у меня все, ну, так стесано было. Не то, что синяки, оно короста вот такая была. Вот. Он заходит в спальню, проснулся, проспался, заходит в спальню. Говорит, ты что такая-сякая? С мату на меня, солярку-то на меня, или бензин вы... бензин на меня вылила. Я так... Это кто, говорит, тебя так избил? Я, что ли? Я говорю, не задавай глупых вопросов, скажи спасибо, что я на тебя спичку не бросила. После этого, конечно, мы жить не стали, после этого мы расстались. Я уехала от него, забрала только вещи детей. Старшие у меня поступили учиться. А младше им надо было в школу идти. вот Между ними разница была 8 лет. И 20 лет уже живу одна. Так выросли все дети четверо. Сейчас самая младшая уже 27 лет. И все, все нормально. Вот так и кончилась моя семейная жизнь. Барсик. И вот пока я все это тут стояла, микрофонила, рассказывала, он сел и сидит, ждет меня. Сорока где-то стрекотала. И живу я уже 21 год. не клята, ни мята. Да больше даже. Три годика было младше. -то. 24 года уже. Не клята, ни мята. Ни перед кем не отчитываюсь. Никого не боюсь. Никого не трясусь. Поэтому, девушки, если у вас есть такая ситуация... Мама мне говорила, один раз поднял руку, все...